Дорогие наши девочки, девушки, женщины, бабушки и весь женский пол. Поздравляю вас с нашим праздником 28 марта. Желаю нам быть всегда э, красивыми, всегда жизнерадостными. Восхищать э, Мужской муж, Мужской пол э, Быть Добрыми Отзывчивыми Непредсказуемыми В хорошем смысле слова Загадочными э, Женственными э, Быть Быть женщиной, быть женщиной это, наверное, самое великое, что счастье, наверное, до женщины дарить в этот, в этот мир красоту, дарить радость, дарить э, новую жизнь, дарить мужчинам э, загадку, то есть, разгадывать э, с, женщину как загадку. жаю мужчинам э, в этот день э, сделать своим, своим любимым родным и близким женщинам незабываемые подарки, э, какие-то приятные мелочи. Потому что многие думают, если я там подарю лимузин или кольцо с бриллиантом. Но ну, лично для меня какой-то просто знак внимания дороже всего э, всех лимузинов, всех... Э, э, Мазов, всех украшений. Вот какой какой то вот мужчина, но будьте немножко а, вот а, посмотрите на своих любимых женщин, что вот им хочется. Ведь а, порыв, ведь мы всегда танцуем вам, то, что мы можем не говорить, что нам хочется, но мы мы подсознательно думаем, что вы знаете, что нам хочется. И нам хочется внимания, нам хочется маленьких радостей, нам хочется эм, май, маленького кусочка какой-то вот неожиданности, какой-то вот, знаете, м -м -м, а -а вот ощущение вот этого праздника, ощущение, ощущение вот а -а -а заботы, а -а добра. И я желаю всем женщинам получить в наш... А -а день свои подарки каждая женщина это индивидуальность это это свой характер свои желания и я хочу чтобы ваш мужчина ваши желания в этот день ну и не только в этот день пытался понять, пытался, пыталась сделать вам что-то приятное. И давайте улыбаться, давайте сделаем этот мир прекраснее, потому что пришла весна и нам всем надо быть красивыми. Так что до новых встреч! Uh, и будь серьезно.